Я рад вас приветствовать, тех, кто заинтересовался этой важной темой. Но в первую очередь заинтересовался я сам, потому что у меня день рождения скоро. И я вот решил на эту тему поразмышлять, чтобы сделать свой день рождения еще более эффективным. День рождения – это действительно необычный день и неоднозначный. Одни очень радуются ему и долго ждут. Начиная с предыдущего дня рождения. Это чаще всего дети. Я думаю, вы по своей жизни и по жизни своих детей это замечаете. А чуть позже а, к дню рождения относится неоднозначно. А еще позже, уже с какой-то грустью, когда наступают времена «за». за то есть за столько-то лет уже. Но это чисто внешние проявления. Ну а кто-то вообще зачастую свои дни рождения вообще не любит. И даже, даже избегает их, и боится их, и всячески их как-то обходит, старается обойти. Есть еще форма отношения к дню рождения. Это, знаете, на большой скорости, в делах, в суете, на бегу. Там вспомнили, друзья даже, может быть, напомню, слушают день рождения. И такое, кстати, у меня было в далекой молодости было такое. И такое отношение. Но э, вообще-то э, давайте э, подумаем об этом более серьезно. День рождения – это очень важный день в жизни. Я его, вот, пройдя уже столько лет, столько дней рождения, уже 70 дней рождения прошел, в этом году, 71-й, я могу вам сказать, что это день рождения, который определяет многое в жизни человека. Не случайно его еще называют, по крайней мере, я его так трактую, как личный Новый год. Это моя трактовка, я даже поздравляю своих друзей именно с этим. Поздравляю тебя с личным Новым годом. И такое вот поздравление, такое отношение к Новому году, оно сразу... Какой-то задает тон. то, что Новый год для нас что-то очень важное, ценное. Я имею в виду общественный Новый год. Но, друзья мои, общественный Новый год менее даже важен, чем личный Новый год. Потому что в личный Новый год, то есть в свой день рождения, вы появились на свет. Вы появились на этой земле. Вы появились с теми задачами, с тем предназначением, с планами, надеждами и с той радостью, которую вас встретили, и так далее, и так далее. То есть это старт в жизнь, и он не тускнеет на протяжении всей жизни. Каждый Новый год свой личный – это вход в новое время, это начало нового этапа жизни. Мы же Новый год так воспринимаем, что Новый год – это новый, как говорится, вхождение в Новый год, так вот, в свой Новый личный год. Надо да, входить. И вот такое вот отношение к Новому году, такое восприятие его, как именно как Новый год, вот свой день рождения, это уже создает определенную базу и определенное отношение к нему. Так почему мы не любим свой личный Новый год? Начнем с самого такого крайнего случая. Почему? А потому что, друзья мои, в, новый, в свой Новый год нужно... Знать нужно произвести отчет о том, как прожит предыдущий год. Нужно осознать какие-то свои достижения, ошибки, нерешенные задачи и наметить э, планы на будущее. А когда этого нет, когда нет осознания, нет понимания и нет, главное, нет стратегии дальше, то ты этот свой день рождения воспринимаешь как что-то очень такое э, для себя... Не самое лучшее, некомфортное, даже э, э, страхи какие-то появляются. Э, самочувствие ухудшается. Почему? Потому что душа говорит тебе, родной мой, еще один год ты прожил. А что ты сделал? То есть тебе говорит совесть. Совесть – это душа. И она начинает задавать вопросы. А что ты наметил на следующий год? А вообще, как ты живешь? Чего ты добился? Решил ли ты задачи своего предназначения? Ну и так далее. То есть это, по сути, вот эта тоска, вот эта вот небоязнь, вот эти страхи с этого дня, они основаны именно на этом. На том, что ты тонко чувствуешь свою душу и чувствуешь ее вопросы к тебе. А эти вопросы непростые. Ведь она же может и принять решение, сказать, ну, милый мой, я долго ждала, я создавала тебя, а ты вот так себя ведешь, она может принять решение и уйти. И у тех, у кого очень тоскливое состояние перед днем рождения, кто боится его, надо задуматься. А может быть впереди уже и двери закрываются потихоньку, надо успеть что-то сделать, чтобы эта дверь не закрылась и пройти в следующий этап жизни. То есть вот такое более глубокое отношение к своему дню рождения – это залог того, что вы из года в год будете развиваться, вы будете делать что-то очень важное для себя, для себя. Обратите внимание, это личный Новый год, личный. И отсюда много а, можно сделать выводов, ведь это именно то, что вы должны а, прожить именно через себя, от себя, а не чьи-то получить там поздравления, чьи-то наказы, это все наказы, каждый же наказ, делает такие поздравления пожелания в соответствии со своими какими-то нерешенными задачами, своими желаниями, своими мечтами, но это не совсем ваше, а может быть вообще не ваше. Поэтому да, надо прислушаться, надо благодарить, когда э, за как, потому что в каждом таком пожелании что-то есть и для вас, но не четко следовать это, не воспринимать это как программу действий. То есть это ваш личный Новый год, это ваш год начинается, поэтому вы должны сами, исходя из сути своей, спланировать вот этот следующий год. Отсюда и важность такого утверждения. Помните, как про Новый год говорят? Как ты встретишь Новый год, так ты его и проживешь. Это относится напрямую к твоему личному Новому году, к дню рождения. И действительно так, как ты его встретишь, в каком состоянии, в радости, в подъеме, в удовлетворении от того, что ты за этот свой личный Новый год предыдущий что-то сотворил, открыл, добился и так далее. Зазвучал как-то, реализовался, нашел свое предназначение и так далее. Или ты, в общем-то, прошел его тоскливо. Тогда другое состояние. И, соответственно, нужно планировать на следующий год тоже, что ты думаешь делать. Вот это все, весь комплекс вопросов, он рассматривается многогранно, многопланово. Например, вот этот Новый год, твой личный Новый год и подготовка к нему, я имею в виду не подготовка там меню рассматривать, там, найти место, там, ресторан хороший или что-то там какое-то и так далее, кого пригласить, не это даже важно, хотя это тоже важно, но об этом поговорим чуть позже, а это о том, какой настрой у тебя идет в это время. Подвести итоги. То есть, вот это, как минимум, неделя до Нового года, это очень глубокое, уединенное состояние должно быть внутри себя. Минимум суеты, минимум суеты. А должно быть все больше и большее погружение в себя. И вот окружающие должны понимать это. Понимать важность этого момента, неделю до дня рождения, как минимум неделю кто-то за месяц начинает вот так вот готовиться к этому своему новому году. И это тоже, это тоже хорошо. Чем раньше, как говорится, начнешь готовиться, тем лучше будет результат. И вот таким образом за неделю постепенно-постепенно погружаться внутрь себя, слышать себя, анализировать сны, ощущения, состояния. Очень хорошо в это время вести дневник и записывать какие-то свои мысли, какие-то образы, состояния, потому что дневник позволяет чуть глубже разобраться в том, что вам идет. Когда ты пишешь, я это по себе знаю, у меня стопки этих дневников, которые никогда не перечитываю, но они дают мне возможность в момент написания что-то важное осознать и решить. Так вот осознаешь, прочувствуешь, проживаешь. Вот я просто сейчас этим занимаюсь серьезно, мне осталось не так много до нового моего личного нового года 9 сентября, Всемирный день красоты, это тоже, кстати, имеет определенное отношение, об этом поговорим, об этом поговорим. Так вот, надо готовиться к нему, но готовиться я говорю не столь внешне, сколько внутренне. И чем глубже ты внутренне познакомишься со своим вот этим состоянием, Проникнешься им, чем глубже осознаешь то, что ты сделал, чего добился, оценил. Чем честнее на все посмотришь, тем более э, высокий результат будет в твой день рождения, тем высокий, более высокий старт будет в твой личный Новый год. И последующие еще пару недель как минимум тоже нужно тоже прожить вот в этом состоянии наполненности, в продумывании всех тех стратегий, задач, которые ты обозначил себе на день рождения. Это тоже очень важно, это дополняет, это развивает, это усиливает, и вот это все тоже надо провести. Поэтому вот эти, как минимум, еще раз говорю, как минимум три недели, неделя до и две после, они являются очень важными в году. Очень важный году. Это, по сути, они определяют весь твой год. Вот такое, такое понимание дня рождения, как личного Нового года, со всеми вытекающими отсюда мыслями, вот это как раз дает вам хорошую базу для последующего своего развития, последующего улучшения качества жизни, увеличения счастья. Поэтому я отвечаю сразу на вопрос, который я успел прочитать, что зачем нужен, может быть, вообще не надо праздновать. Нет, надо его видеть, чувствовать, ощущать. Мне друзья долгое время дарили календари, который начинался именно с сентября. С сентября – это мой месяц, вот мой Новый год, то есть календарь, который начинается с сентября, с моего дня рождения. Это мой личный календарь. И это очень важно. А теперь давайте э, посмотрим на э, вот этот, э, поглубже на некоторые вопросы этого э, встречи, самого дня рождения. Как его провести? Э, где и с кем? Вот э, здесь э, много тоже нюансов, много э, и вопросов, я так пробежался, тоже вижу на эту тему. И э, там много действительно тон, тонкостей. Итак, начнем с того, что э, где проводить, где проводить, хотя неважно, можно сказать с кем, но где, нет. начнем с того, где проводить. Где проводить? Вы знаете, ну так как вот мы уже с вами э, осознали важность этого э, личного Нового года, этого праздника, как э, старта в новый этап жизни, то, следовательно, и стартовать нужно в каком-то очень важном месте. Поэтому лучшее место для проведения своего, для встречи своего Нового года, для проведения вот этого праздника, праздника, я пока не говорю, в каком количестве, в каком составе, это, это второй вопрос будет. А вообще вашего внутреннего праздника, именно так надо воспринимать, как это праздник перехода из одного качества жизни в следующее более высокое качество жизни. Это праздник именно в этом, это как праздник в перехода в новое качество жизни. Так вот, где его будешь провести в таком случае? То естественно, опрашивается вопрос а вместе месте силы. Вместо силы, а, ваше собственное какое-то энергия проживания осознания, плюс энергии места силы это дает мощный очень мощный резонанс и мощный эффект но место силы вещь такая она неоднозначная нужно знать в какое место силы поэтому почувствовать вот здесь вот вот в этом вот в этом может именно помочь душа. Она четко знает, где тебе лучше в этом году стартовать в твой, в твой личный Новый год. Именно душа позволяет это сделать. И вот ее почувствовать, настроиться, позадавать вопросы, даже если вы говорить, плохо общаетесь с душой, позадавайте в течение уже, даже на, отпразднув этот день рождения, вы спросите душу, а есть ли планы уже на следующий? И, может быть, она даст подсказку сразу. А может быть, в течение этого времени. А потом все ближе, ближе, еще еще задавать вопросы. Уточняйте, в конце концов, придете к чему-то. Но не всегда это идет. У кого-то, может быть, даже с начала предыдущего года уже будет понятно, где, будет встреча, где нужно встретить этот год. У меня это, так как в моей жизни очень большая динамика, очень много событий, таких поворотных, мощнейших, внутренних внутренней работы, преобразований, то я могу до последнего не знать даже, где где и как буду проводить. Вот, например, осталось сколько-то, ну, где-то две недели до моего дня рождения, а я еще не знаю, где я буду вот этот день рождения праздновать. По-разному встречал. Я, например, вот мне в какой-то момент... Прям за несколько даже лет было понятно, что одно из дней, дней рождения нужно встретить на Исыкуле. Почему Исыкуль, Ну, с душой э, спорить трудно, она лучше знает, как говорится. Ну, вот мне так она сказала. И вот в какой-то момент она сказала, все, вот в этом году тебе нужно поехать, э, встретить там. И я туда полетел. Но э, вот здесь вот важный момент, который перекликается с вопросом, с кем встречать. С кем встречать это я расскажу отдельно, а вот э, то, что я услышал э, свою душу, принял решение и поехал на Исыкуль, понимаете, непростая обстановка была в то время э, в Киргизии и так далее. Но я поехал туда, и знаете, и не, не зря, конечно. Э, хорошо, что я послушал ее. Так вот, там родилась книга э, Голограмма но это не просто книга, там родилось какой родился какой-то мой новый, новый, родилось мое новое состояние и начался новый этап жизни. Поэтому вот, где встречать это очень важно, но место силы еще раз говорю должно быть э, выбрано. Второе э, по значимости э, место, где встречать это место уединения. Уединение может быть где угодно. Вы можете, Уехать в свой любимый уголок природы. То, что на природе это важно действительно встречать. Именно на природе. То, что природа честна, честна, честна и чиста. И вот желательно как-то... Ведь вы же общаетесь с самим собой, со своей сутью в этот день. И она более раскрывается не в суете какого-то а, а, мега мегакомплекса какого-нибудь, а именно вот в этом уединении. Еще раз говорю, это ваш личный Новый год, его надо четко прослушать, услышать и, соответственно, реализовать потом. Так вот, уединение. Но уединение может быть и в семье, если семья у вас, вот ваш дом является таким, хорошим энергетичным местом вот, и надо выстраивать, вообще надо стремиться к тому, чтобы ваш дом, ваша квартиры были так, ну, очень мощным энергетически выстроенным пространством. В этом случае можно встретить и дома. Но, еще раз но это должно быть очень продумано. С кем? Это второй будет вопрос. Третий вариант это поехать на природу. Вот, на природу в какое-то уединение, уединенное место. Ну, и самый плохой вариант – это, конечно, где-то в городе, в ресторане, там, где много всего постороннего и так далее. Шумы, музыка не твоя, например, не, твой, не твое состояние. То есть, вот это вот надо учитывать, что это не самое лучшее, а точнее, это самое, пожалуй, Плохой вариант встречи. Многие считают, что надо день рождения проводить очень массово, коллективно. И часто это делают для друзей. День рождения. Для... Я там я там как-то все приготовлено, Но главное, чтобы они отпраздновали. Они хотят. Друзья мои, забудьте эти установки. Это ваш личный новый год. Это ваш новый этап развития. Это ваша ступень в развитии. Вам нужно шагнуть в этом направлении, а не им. Поэтому вы должны исходить из себя и из своих пожеланий. А, друзья, мы всем тем, кто желает вас куда-то затянуть в какое-то пространство, поехали туда-то, вот там классно было, мы там так встретили, там супер все. Это друзья, это они встретили классно, это их пространство, а может быть там им-то не надо было быть, а вам-то тем более. То есть все, идите от себя, и вот все окружающие, всем своим близким, друзьям, окружающим вы э, постараетесь э, до дня рождения э, как-то донести, что это ваша личная Ваш личный момент, и вы, только вы лично определяете, где, как и с кем проводить. И, мол, я об этом думаю, это очень... Надо готовить своих близких и друзей, чтобы потом они не обижались, не продавливали. Вот это боятся, что обидите тем, что не пригласили кого-то или что. Друзья, забудьте это все. Это пусть останется на их совести, если они обидятся. Вы можете просто написать перед этим, всем разослать. Примерно за месяц, друзья, я буду исходить из своего состояния, я буду решать какой-то, запускать свой новый, это мой новый личный Новый год, и я его хочу встретить соответственно, поэтому не мешайте мне сформировать его правильно. И как только я определюсь, я вам сообщу, приглашу вас или нет, или один где-то будет. То есть это уже мой выбор, не обижайтесь, но примерно в таком русле составьте. И дальше по жизни идите именно с таким отношением к новому к своему личному Новому году. Тогда у вас каждый год будет ступенью развития, каждый год. А душа-то будет как радоваться, когда вы будете все больше и больше ее слышать, все больше и больше идти по ее, по ее желанию, по ее пути. Вот Диана прошлый год, свой день рождения, она захотела так отпраздновать. Говорит, Мне нужно на день рождения, я очень хочу поехать в Израиль. Хорошо. Поехать в Израиль, пожалуйста. Но это по мне позапрошлый год, не важно. Важно, что это был момент. Или я уже рассказывал вам про дочь, которая захотела праздновать свой день рождения в Индии. То есть это должно быть именно внутренний какой-то процесс, его надо услышать, понять. И это очень важно попасть именно в точку, ту точку, где тебе надо. Быть. И это должны определить вы и никто, ни родители, ни муж, ни жена, ни дети. Не родственники, не друзья. Вы, только вы должны это определить и идти только от себя. Вот это вот важный момент, где проводить. С этим разобрались. Надеюсь. Конечно, вопросов много, но, друзья мои, я давайте все расскажу. Потом, если время останется, то, может быть, отвечу еще на какие-то вопросы. Хотя постараюсь в целом охватить. Тема большая, я понимаю. Следующий вопрос. С кем проводить? Это тоже не менее важный вопрос, это может даже и первый. С кем проводить? Ну, еще раз говорю, лучший вариант – это проводить самим собой. Самим собой в уединении. И вот здесь вот это лучший вариант. Тогда ты услышишь себя, тогда... Вот, и будут происходить соответствующие события. Но мир все выстрелит, Если тебе надо в этот день, ты четко почувствовал, где тебе находиться, и ты э, определил это место, и э, ты в этом месте находишься, и вдруг кто-то приезжает там, или близкий, или родственник, э, или вообще посторонний человек, и с тобой включается в твой процесс день рождения, имейте в виду это не случайно. Я помню, я решил уединиться и встретить один из, своих, один из своих дней рождения в Аркаиме. Такое место очень интересное. И я вот туда поехал, один, значит, поехал. Думаю, вот я там настроюсь, помедитирую, там все, там как-то перезагрузка произойдет и так далее. Приезжаю туда, все, настроился, и буквально за день до дня моего рождения туда приезжает автобус из Тюмени. Из Тюмени и все меня там знают. И все, в общем-то, как-то так или иначе со мной имели отношение. То есть приехала целая группа единомышленников. 40 человек. Вот такое было получилось у меня. То есть это... это мир подготовил для меня какой-то новый вариант, Я, э, но это получилось классно. И вот э, здесь второй, второй момент – это, э, это встретить с единомышленниками, с единомышленниками. С теми, которые тебя понимают, те, которые с тобой говорят на одном языке, э, те, с теми, которые э, с которыми можно говорить обо всем и не бояться, что тебя там не поймут или, или там во что-то там тебя в чем-то обвинят и так далее. То есть вот единомышленники, это очень важный момент, единомышленники. А семья тоже может быть таким местом, где едином, любимый человек, это тоже очень важно, это все тоже относится вот к первым таким позициям, с кем встречать. Но, опять же, если этот любимый разделяет твои взгляды, твои твое мировоззрение и готов действительно помочь тебе, не мешать, там например, или вы с любимым поехали ну в свое, в вот, то место, где вам действительно нужно быть, а он, вот зачем, например, зачем вы приехали, здесь нет не отдохнешь, пива нет. Ну, пример. Я, я также же экспром придумываю. Или там, вода холодная, купаться нельзя. Там, ну, ну и так далее. То есть, понимаете, то есть, должен быть, должно быть очень глубокое взаимопонимание. Вот в этот день очень важно, чтобы рядом были люди, которые тебя хорошо понимают. Вот это важно. Поэтому следующая ступень это немножко похуже, но тоже иногда бывает хорошо, это с родственниками встретить. Но здесь, знаете, это очень такой неоднозначный вариант, потому что не всегда родственники могут воспринимать вас именно так, как то, что вы есть на самом деле. Часто могут вас принижать даже неосознанно, ну и так далее. Не понимать ваших планов. Ну то есть это очень, очень сложный, трудный вариант встречи дня рождения с родственниками. Ну и самый плохой вариант, это когда вокруг тебя собирается огромное количество людей разного плана, разного толка и так далее, и так далее. И вот здесь вот я хотел бы пояснить. Пожалуйста, не соединяйте, не соединяйте такой процесс как, например, вот в первой позиции, где встречать, например, вы решили встретить вместе силы и решили туда пригласить еще там кого-то. Друзей там или родственников, или вот поедем туда, там классно, вы думаете, что вы там вместе силы что-то возьмете, но заодно они там вам помогут организовать все это, помогут рядом и так далее. Друзья мои, это очень тонкий момент, это сакральный момент. Вообще встреча с местом силы, это сакральное действие, и здесь надо подходить тот. Ну, представьте такую ситуацию. Вас пригласили в гости, ну, кто-то кто вас пригласил в гости, а вы с собой захватываете родственников, там друзей, и приходите целые компании. Ну, конечно, вас примут, наверное, но, например, в Европе даже не готовят еду на большее число персон, чем приглашенные вы можете оказаться не в очень хорошем положении. А этот пример напрямую связан. Место силы – это всегда живое пространство. Это дух – место силы. А вы с ним поговорили, вы оно согласно пригласить вот, и принять всю вашу честную компанию? Честную. А вдруг она не очень честная? Так вот, вы согласовали с ним, это место силы готово принять вас и всю вашу, всех ваших родственников, всех тех, кого вы пожелали пригласить. Это очень, очень тонкий момент. Поэтому я, например, это очень строго соблюдаю. Я всегда, чтобы приехать в какое-то место силы, я всегда согласовываю, а с кем я могу приехать. И вот тот случай, который я рассказал, Аркаим меня принял, да, к ним сказала, приезжай, да, пожалуйста, хорошо все, я чувствую, что он, он, как говорится, на волне такой доброжелательный. А когда туда приехала группа единомышленников, это я не планировал. Но он, видать, разрешил им быть там, потому что, наверное, это уже на уровне душ, на уровне высшего я, все было организовано, согласовано. Я к этому не принимал участие, но это было все очень гармонично. Это все было очень гармонично. Так вот, здесь надо э, вот этот момент учитывать. Поэтому нельзя вместо силы, особенно вместо силы, э, врываться таким вот э, большим коллективом э, э, и далеко неоднозначных людей, которые не всегда э, могут быть с тобой единомышленниками, понимать так, э, отнестись к этому месту сокровенно и сакрально, и так далее, и так далее. То есть, эти все вещи надо учитывать. Я, например, это, ну, уже на протяжении многих-многих лет, десятков лет я этот момент очень хорошо знаю, поэтому, например, я потоки жизни провожу э, в местах силы, провожу, да, но я всегда договариваюсь всегда решая вопрос с этим местом. А могу ли я приехать туда сам? Первое. Да, могу. А могу ли я туда приехать вот с э, друзьями, с э, людьми, которые идут э, э, вот в этом понимании, в этом мировоззрении? Да, могу. Но бывает, что но с трудом. Да, можешь, но ты должен помочь им с, сонастроиться, помочь им э, войти в резонанс с этим пространством, принести что-то. Поэтому я всегда это учитываю, и сам, например, поток жизни, он э, как раз настраивает, за 8, 9, 10 дней я людей настраиваю с этим пространством, и мы всегда дарим этому пространству очень много э, доброго. Это очень важный момент, подарить э, тому месту, куда ты приехал встретить э, денежные, подарить что-то э, очень ценное, важное, любовь, уважение, энергия и так далее, какие-то новые осознания, новое состояние энергетическое, мировоззренческое, то есть новый этап, новый этап твой и закрепить его в, на, в, новом, в этом пространстве, тоже новое закрепить. Вот это тогда будет супер эффект. Или вот ретриты, например, ретрит это вообще еще более тонкая вещь, чем поток жизни. Здесь надо, здесь особо глубокое погружение и особое тонкое место я выбираю. И вот я практически никогда не повторяюсь, не повторяю какие-то места. Все время, поток жизни каждый раз в новом месте, но это потому, что это работа с планетой. Поэтому, например, для меня планета... Открыто, Она знает, что если я приезжаю с потоком жизни в это место, там обязательно произойдут положительные изменения. Поэтому у меня с удовольствием принимает любое пространство на планете. И потоки жизни были в разных странах, вот сейчас, сейчас на Мальдивах прошли. А ретрит это еще более тонкое погружение, еще более тонкое вхождение. И вот я сейчас провел ретрит на Чебаркуле. В этом году уже второй, вот на Чебаркуле, первый был в Геленджике, тоже очень важно и нужно было там провести. А сейчас вот на Чебаркуле, там место такое тонкое, сакральное, что я туда не всех отбираю. Вот у нас 70 заявок у меня дали, а я из этих 70 взял только 10, пока 10, всего 15, я... Беру на ретрит много не беру, потому что это должна быть коллективно индивидуальная работа. Но вот э, с, э, следующая, э, следующий ретрит будет тоже в сентябре, тоже вот э, э, тоже там же, точнее, не тоже в сентябре, будет э, в сентябре, там же в этом Чебаркуле, потому что там все выстроено для этой определенной работы. Тема будет та же самая, планетарное предназначение. Но почему? Вот я тонко-тонко отбираю, видите, И, э, только один из семи подошел вот к этому пространству. Остальные отмелись или по каким-то причинам, или я сказал нет-нет и так далее. Поэтому вот это очень важно, друзья. Это все относится, вот я сказала о ретрите, поток, а потока, по сути, это все относится и к дню рождения тоже, потому что это сакральный день, это ваш Новый личный Новый год. И важно, как и с кем и где вы встретите его. От этого зависит ваш следующий год, ваше развитие, ваша жизнь. Вот это такие моменты, основные моменты, о которых я сказал. Так, ну время еще есть, я сейчас посмотрю, что у нас по вопросам. 40 лет нужно ли отмечать? 40 лет. Ну, тогда уж добавьте и 60 лет, потому что 60 лет еще более, экзамен более жесткий. Это экзамен жизни 40 лет. Обязательно нужно отмечать. Но отмечать надо готовиться, надо проанализировать. Это ваш экзамен. Первый большой такой экзамен жизни 40 лет. И вам нужно подготовиться к нему. Вам нужно глубоко продумать. 40 сорокалетию надо обязательно продумать вообще всю жизнь что вы прошли, где вы какие э, допустили какие-то ошибки, какие-то уходы в сторону, где вы э, чего-то добились все это, осознать эти свои ошибки, сказать. не то что обвинить себя, нет, просто осознать, да, вот здесь я <соспорил> сотворил то-то, надо было, наверное, по-другому, и можно было по-другому. То есть, проанализировать свою жизнь издалека, здесь уже минимум месяц подготовки должна быть, а то и больше к этому Новому году, 40-летие, 60-летие. Но отмечать надо. Но и заявить на нем тоже. Вот Я прожил столько, это важный мой экзамен жизни. Вот на, я как перед экзаменаторами, друзьями, если вы с кем-то, или перед миром просто наедине вы говорите. Я на экзамене жизни отвечаю, что я прожил так, так допустил такие ошибки. Но у меня планы такие-то, и я прошу помочь мне... Мир, прошу помочь мне реализовать эти планы. То есть, понимаете, вот это очень важно будет, очень важно. А просто его как-то обойти, ну, не получится. Не спрячешься от таких вещей, не спрячешься нигде. Поэтому лучше уж идти, прийти, честно сказать, этой из экзаменационной комиссии, которая называется «Жизнь», сказать, что так и так. Ну, вот, ну, оплошал, ну, вот, но... Что-то не сделал, не успел. Но я знаю, что это такое. Я знаю, что надо делать. Я буду это делать. Поверьте, мир очень любит человека. И готов пойти ему навстречу. Так что спокойно, легко идите в эти свои 40 лет, на экзамен 40-летний. Даже если вы к нему плохо подготовились, все равно честное признание вам ну, троечку поставят. А вот вопрос задают... Почему такие бывают совпадения, что дети, родители, там бабушки иногда, то есть дедушки, попадают в один и тот же день рождения? Друзья мои, и как и что с этим делать? Да, вопрос интересный. Так вот, когда совпадают дни рождения, в этом находят какую-то взаимосвязь. Есть взаимосвязь? Да. Это, как правило, говорит о каких-то единых задачах. Каких единых задачах? А Задачи часто такие, раз вместе в этот день родились кто-то из родителей или дети, то это говорит о тесной взаимосвязи этого человека, этого детей и родителей. Ну, кого-то из родителей я имею в виду. Тесные взаимосвязи. Так вот, это плюс или минус. Чаще всего это говорит о том, что... Вам нужно обратить внимание, что у вас слишком эта взаимосвязь. Слишком вы связаны с друг другом. Поэтому нужно постараться отмечать дни рождения свои личные. Ребенок свой, для него создавайте свою компанию, свой процесс, а вы свой. Максимально разделите. Это очень важно. Очень важно, даже с малого возраста. Это должен быть разносите эти вопросы, тогда будет, тогда будет больший эффект. Вот это важный момент. Ну, как дата рождения влияет на жизнь, это, это к нумерологии относится. Конечно же, влияет на жизнь, но э, нумерология, наука известная, и часто она говорит о э, вещах добрых и важных, но не надо этому придавать особого значения. Мир есть не только число, мир есть еще и любовь, волна и так далее. То есть не только цифра, но и э, любовь. Поэтому, э, да, надо учитывать, э, но, но не особо не, э, не, это, не фиксировать. То же самое скажу, что не фиксируйте э, вот, то, что вы день рождения, еще не связывайте особо с теми знаками зодиака, в котором вы родились. То есть вы день отмечаете этот, но знаки зодиака не старайтесь не фиксировать. Потому что в человек, у человека вообще задача пройти по жизни по всему кругу, зодиакальному кругу, по всем знакам зодиака и как бы находясь в одном знаке вроде бы, но туда вносить энергии и э, какие-то условия э, других знаков зодиака. В результате получить, получить такой вот процесс своего собственного развития больше, чем один знак, а охватить все знаки зодиака. тоже дело с числами. Да, есть, да, может быть, но, но, пожалуйста, давайте это, как говорится, возьмем на заметку, но не будем в это погружаться сильно. Да, подарки, да, как-то я забыл этот вопрос поднять. Спасибо, Светлана, что обозначила, спасибо, друзья, что вы задали этот вопрос. По подарке. Я, например, к подаркам отношусь, ну, детское время прошло уже, поэтому легко, ценность подарка, для меня уже не является такой большой ценностью, как, как в детстве, конечно, а, да и в молодости, может быть, немножко еще было. Потом я уяснила одну вещь. Гораздо большая ценность подарка, это, чем какого-то материального подарка, это общение, это какое-то твое новое состояние, которое ты можешь подарить друзьям. А в последующем я стал вообще для себя принял решение на свой день рождения дарить как можно больше подарков. То есть я дарю. Я не, не столь принимаю, сколько я дарю. Я обязательно дарю там книги, дарю там еще что-то. То есть я вот напомню, я, я сейчас вот в Сочи нахожусь. Вот в Сочи, подпразднованный день рождения, я пригласил друзей и подарил им спектакль. Я поставил в дню своего рождения спектакль. Была премьера вот, своего одного из моноспектаклей. Вот именно на деле. Это мой, мой, мой был подарок. Никто не знал. Я это сделал так вот очень тихо, спокойно потом пригласил, и вот поставил сыграли сыграл этот ну, спектакль. То есть я люблю дарить подарки. Поэтому, друзья мои, чтобы не расстраиваться для того, что тебе не то подарили, вы ничего зазорного нет, вы знаете, что там что-то кучкуется, друзья, там что-то собираются, а вы обязаны принять то, что вы говорите, ребята, я не уверен, что я вас приглашу на день рождения. Это первое. Помните наш, начало нашего разговора? Это все-таки мой Новый год, и я не знаю, где его встречу и с кем. Поэтому я не уверен. Но если вы все-таки хотите мне что-то подарить, то пожалуйста, подарите мне вот то-то, то-то, или с того-то, прям не бойтесь вот это сказать. Это облегчите друзьям, не надо стесняться, не надо там что-то и э, тогда и вам будет легче и им приятнее, спокойнее и у них не будет такой обузы найти, бегать, по там искать что-то для вас как вот, э, у меня с сыном произошла такая ситуация вот буквально к этому дню рождения Послушайте, отец э, э, я хотел бы вот э, э, мне понравилось твое пространство я сейчас э, свой приусадебный участок, его уже все оформил, все классно, это как продолжение дома, то есть каждый, он зонирован, и участок это как продолжение дома, он говорит, просто вот супер, я хотел бы встретить свой день рождения, у него 2 вот, сентября день рождения, хотел бы встретить с друзьями, пригласить друзей, я говорю, ну а кто друзья-то, ну он назвал, ну те действительно люди, которых я знаю и принимаю. Я говорю, хорошо, пожалуйста, пожалуйста, я говорю, ну вот единственное, что я еще не купил там, это барбекюшницу. Он говорит, отец, а я тебе дарю на, на, на твое день рождения барбекюшницу, ну, дарю ее на неделю раньше, то есть на свой день рождения, я тебе ее привезу, поставлю, мы ей воспользуемся, и это будет тебе подарок. И вот мы с ним таким образом решили вопрос. Но это частный такой случай с юмором, но я просто к тому, что, друзья, относитесь к этому спокойнее. Ну, вот так вот, о подарках. Благодарю, благодарю за этот замечательный разговор. Желаю всем, каждый свой личный Новый год сделать началом нового этапа жизни и так постоянно, постоянно развиваться. Это главное, друзья. Развитие. Все, до свидания.